Привет всем! Меня зовут Дмитрий Учинет. Я сервисный инженер компании iGo3D. У нас сегодня уникальная возможность рассмотреть стереолитографический принтер второго поколения, разработанный компанией XYZ Printing novel 1.0 A. Рядом со мной коробка с принтером. Размеры коробки 280 на 345 на 590 мм и вес примерно 96 кг. Переходим к распаковке принтера. Аккуратно срезаем скотч и поднимаем верхнюю часть коробки. Снимаем боковые коробки и пенопласти. Потом убираем в сторону контейнер для смевания модели после печати ваночку ванночку для фотополимерной смолы. Аккуратно снимаем полиэтиленовый пакет. Должен сказать, что принтер упакован надежно и грамотно. Давайте подробно посмотрим на аксессуары, которые прилагаются к 3D принтеру. Контейнер для смывания напечатанных образцов. Внутри контейнера расположенный набор резиновых медицинских перчаток, а также надежно в пузырчатой пленке упаковано USB накопитель на 8 ГБ. Крышка с двумя отверстиями. Позже расскажем про ее применение. Ваночка для фотополимерной смолы. Также прилагается быстрое руководство по установке и настройке принтера и гарантийный талон. Шпатель. Одна из коробок оказалась пустая, а во второй расположен сам купол в разобранном виде, который накрывает 3D принтер для того, чтобы защитить фотополимер от ультрафиолитового излучения и неприятного запаха фотополимера. Прилагается и руководство по сборке самого купола. Сам купол собирается достаточно быстро и легко. Каждая из панелей стыкуется с помощью существующих пазов и когда вы закончили соединение боковых панелей, сверху ставим крышку купола и с помощью отвертки закручиваем болты, чтобы укрепить всю конструкцию. Далее берем крышку с двумя отверстиями и в нижнюю часть вставляем трубку. Как можно заметить, в комплекте с принтером прилагается одна бутылка прозрачного фотополимера объемом 500 мл. Немного взбалтываем бутылку для того, чтобы обеспечить хорошее размещивание фотополимера. Откручиваем родную крышку и закручиваем крышку с двумя отверстиями. Черную трубку соединяем с широким отверстием, через которое будет проходить фотополимер, а прозрачную трубку с узким отверстием, через которое под давлением будет наливаться фотополимер в ваночку. Перед включением 3D принтер нужно разблокировать. Кнопка разблокировки расположенная в нижней передней части 3D принтера. Далее подключаем принтер к питанию и включаем его. После включения принтера заходим в меню для того, чтобы поднять печатающую платформу. Выбираем Utilities, затем жмем Move Platform to Top и подтверждаем, нажав Yes. Удаляем пенопласт, защищающий оптическое стекло, через которое проходит лазер и вставляем ванночку. Дальше нужно сделать калибровку печатающей платформы. Идем в меню принтера, опять заходим в Utilities, выбираем Horizontal Calibration и подтверждаем нажав Yes и следим за указаниями на дисплее. Расслабляем 4 болта фиксации печатающей платформы и нажимаем OK. Платформа автоматически спустится вниз в ванночку. Нажимаете на печатающую платформу сверху, чтобы выровнять ее и закручиваете боковые болты фиксации. В следующий шаг залив фотополимерную смолу в ванночку. Для этого в меню принтера нужно выбрать Utilities, затем нажать Install Reason и подтвердить выбрав Yes. Как только фотополимерная смола заполнила ваночку, накрываем принтер куполом и переходим к запуску печати.